В Елабужском институте КФУ состоялась защита дорожной карты. Прежде чем начать заседание, ректор Казанского университета посетил инженерный центр Елабужского института. Здесь были представлены электромобили, сконструированные и изготовленные студентами инженерно-технологического факультета. А далее на публичной защите дорожной карты ректор отметил необходимость подготовки специалистов чьи профессии будут востребованы в ближайшие 50 лет тем самым позволяя казанскому федеральному перешагнуть порог университета 10 и успешно прийти к тому чтобы стать университетом 30 международным рейтинговым агентством то мы с вами в целом по университету улучшили свои позиции примерно на 100 единиц по итогам прошлого года когда подводились результаты, мы были в промежутке 500-550. Сейчас 400-450, а точнее мы занимаем 441 место. Директор Елабужского института озвучила план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности. В 2017 году планируется реализовать академическую мобильность студентов, которые принимают участие в различных форумах и мероприятиях. Выигрывают гранты на обучение в различных университетах мира. Также будет произведена оптимизация организационной структуры института. Планируется объединение кафедр на юридическом факультете. Наиболее важным вопросом стали показатели публикации научных статей в известных мировых журналах. А, у нас а, неплохой опыт в этом году появился, мы заключили договор на публикацию э, статей наших коллег. В 2016 году от Елабужского института всего было опубликовано 108 статей в Scopus и Web of Science. Что касается российских журналов, то в марте 2017 года Елабужский институт КФУ составил договор по подготовке и изданию спецвыпуска журнала «Теория и практика физической культуры», входящего в перечень ВАК Российской Федерации и включенного в Российскую международную базу научного цитирования. Результаты, которые Подводят агентства, они носят накопительный характер, особенно по наукометрическим данным. Данные берутся за последние пять лет, а в этом году были внесены изменения и цитирования за последние шесть лет. Посмотрите то, что было шесть лет назад, и сегодня мы, по сути, с вами являемся совершенно другим учебным учреждением». Поговорили и о науке. Елабужский институт по-прежнему активно включен в реализацию стратегической академической единицы Учитель 21 века институт представляет четыре проекта, один из которых робота Старт, целью которого является разработка и использование малоразмерных андроидных и биоморфных роботов в образовании школьников. Информация, представленная директором института, говорит сама за себя. Четко видно, какой вклад вносит Елабужский институт в развитие Казанского университета. К примеру, вклад этого вуза вдвое больше, чем его удельный вес по количеству преподавателей-студентов. А после публичной защиты в Елабужском институте Казанского федерального... Состоялась презентация дорожной карты в набережной Челнинском институте КФУ. Отметим, что перед данным институтом стоят амбициозные цели, стратегии, по достижению которых были успешно озвучены на защите. Адель Шемилова, Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.